канал бухгалтерские услуги те кто заходил на мой сайт то знают что ко мне можно обратиться за бухгалтерским сопровождением вашей компании или ип а также за услугой по обучению работы в программе 1 с бухгалтерия 8 и 3 сегодняшнее видео хочу посвятить отправки заявления на получение субсидии компаниям которые особо пострадали в связи с коронавирусом прежде чем такое заявление отправлять вам нужно проверить вашу компанию подлежит ли она субсидированию для этого вам нужно взять и перейти по ссылочке на сайт налоговой инспекции ссылочку я оставлю в описании под этим видео и проверим сейчас я возьму одну компанию которая не подлежит я проверила все компании, которые я сопровождаю. У меня только одна компания подлежит субсидированию. Вот видите, вот данная компания не подлежит субсидированию. Соответственно, никакого права на субсидию эта компания не имеет, к сожалению. Хотя она тоже пострадала, как и многие другие. А вот теперь компания, которая подлежит субсидированию. Обратите внимание, как изменится внизу... Как как изменится информация, которая будет внизу. Вот, компания подлежит субсидированию, то есть и идет перечень. Заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Отрасль, в которой ведется деятельность, относится к отраслям, утвержденных постановлением. Заявитель не находится в процессе ликвидации и не... В отношении него не введена процедура банкротства. Заявитель по состоянию на 01-03 не имеет задолженности по налогам и страховым взносам, превышающую 3000 рублей. Вот этот четвертый показатель очень важен. Если у вас будет такая задолженность, соответственно, никаких субсидий вам государство не выделит. И далее... Проверка корректировки реквизитов банковского счета осуществляется в ходе рассмотрения заявления и условия не снижения количества работников в апреле и в мае также осуществляются в ходе рассмотрения заявления. Далее, если как бы, все здесь хорошо, если ваша компания подлежит субсидированию, то в программе 1С Бухгалтерия 8.3 вам нужно перейти в отчеты регламентированные Далее здесь много закладок. Вы выбираете закладку «Уведомления». Вы видите, я вот сегодня буквально пару часов назад отправила данное заявление. Где оно находится? По кнопочке нажимаем «Создать». Здесь достаточно большой список. Нас интересует самый нижний пункт «Прочие». Разворачиваем пункт прочее. И вот здесь, вот 4 сверху, будет заявление на получение субсидии. Что здесь нужно заполнить? Здесь нужно заполнить номер заявления, но ну, я просто поставила один. Потому что потом будет 2 и 3. Если мы опустимся ниже, если как бы посмотреть, то положено, субсидия будет у нас за три месяца, за апрель, май. А, июня нету. Мне казалось, что я видела июнь. К сожалению, нет июня. Что-то мне казалось, что я видела июнь. Ну, значит, мне хотелось это видеть. Ну, пока что за апрель и май. да. А там дальше уже будем смотреть, читать новые постановления правительства. Может быть, продлят это субсидирование. Может быть, только два месяца и потом карантин снимут. Посмотрим. Значит, два месяца. Здесь ну, ставлю один. И здесь просто... Цифровое обозначение месяца апрель 04. И что еще здесь необходимо заполнить? Если вы делаете из рабочей базы, у вас реквизиты вашего расчетного счета заполняются автоматически. Здесь единственное, что вам нужно найти в интернете ИНН и ннн кпп банка. Заполняете ннн кпп банка и далее все, дата проставляется автоматически, записываете и нажимаете отправить. На этом все. Благодарю вас за внимание.